У меня теперь руки одинаково поднимаются, а то было вот так. Ух ты. Всем мир, ассаламу алейкум. Я хочу в этом видео передать мамины эмоции от того, как она излечилась. Есть такая методика, которая позволяет избавиться от боли в спине, остеохондроза, грыжи, вот таких вот, как она показывает на видео, перекосов рук. То есть, когда руки там разные длины, ноги разные длины, и всякое такое, а также от разных других проблем головных болей, там боли в шее. А проблема, которая меня самого постоянно мучает, это то, что у меня при любой минимальной такой хорошей физической нагрузке, одна тренировка и меня всего переклинивает. То есть стоит мне нормально побороться или нормально потягать штангу. То есть у меня в принципе, да, то есть для как бы, есть к этому предрасположенность, чтобы заниматься весами и заниматься целыми видами спорта. Но мне всю жизнь приходилось в основном заниматься только аэробными видами спорта и единоборствами, чтобы не клинило там, шею, не клинило позвоночник, потому что стоит чуть-чуть... Просто больше раз в неделю сделать эту тренировку, например, на потяжелой атлетике, чем нужно, или как-то там еще, или, например, чуть переусердствовать там с физической нагрузкой за одну тренировку, и все, я на, на неделю, на две меня заклинивает, все переклинивает, и не то, что там чем-то заниматься, просто нормально дышать не можешь, нормально там стоять не можешь, поэтому я доверяю своей маме потому что я действительно видел как у нее пережимала переклинивала тоже шею какие у нее были проблемы и боли со спиной радикулиты все эти остеохондрозы постоянно нажаловалась я делал массаж но это все очень как ну как бы мало помогало. И вот она фактически но ну, на седьмом десятке уже нашла соответственно этот метод и он ее излечил да, вот такая такая помощь такая мощная причина для того чтобы улучшить свое здоровье вы ведь знаете многие слышали о том что есть так называемые родовые травмы я вот один раз наблюдал эту родовую травму да, у нас с супругой были партнерские роды и когда ребенок выходит да то есть Первое, что я увидел у дочери, у нее просто упала голова назад. Ее никто не держал, я подумал, вот если бы у меня на полном в весу вот так вот назад отвалилась голова, да, то есть если бы мышцы не работали, мне бы было ну, дискомфортно, очень неприятно, и это бы повредило позвоночник, то есть если бы мышцы вообще не держали. А у новорожденного мышцы именно такие, они не держат. И, соответственно, из-за того, что женщина лежит на спине, когда рожает, головка ребенка неизбежно падает, да, то есть она перерастягивается. После этого заголовку ребенка, в данном случае моей дочки, начали тянуть врачи. И вот это вот натяжение, это вот вытяжение, да, оно ведь происходит не под четко там какими-то, знаете, научно-точными углами для того, чтобы ничего не повредить. Оно происходит под произвольным углом, потому что акушер, акушерке некогда разбираться, там под этим углом тянуть или под этим. Она просто тянет и все. А там уже как руки потянули и как бы где какие усилия и так далее. То есть это просто сильное резкое вытяжение. Вот мама там дальше видео будет рассказывать. О том, о том, что раньше так называемые бабушки, да, они умели как бы типа править, да, то есть вправлять это на место. Сейчас эта практика уже утеряна и как бы никто не занимается правкой младенцев, тем более, да, то есть роды поставлены на поток в нашей стране и вообще в принципе во всем, во всем мире и дети рождаются просто как, ну, рождаются и рождаются, да, то есть их как бы особо ничего никто не не следит. И занимается их здоровьем с самого рождения то есть только наблюдение чтобы с ними там занимались какими-то физическими упражнениями с рождения то есть гимнастиками но ну, это большая редкость на самом деле если родители задумываются об этом да то есть то начинают разрабатывать спастику и так далее а вот дети пришли вот тем кто будут смотреть Огромная просьба и пожелание, чтобы вы посмотрели как можно больше из этого видео, а лучше досмотрите до конца. Мне очень это важно, потому что мама, она, конечно, не профессиональный диктор, и она не готовила специально речи. вообще это больше как импровизация получилась, как диалог, как интервью, я просто задавал ее вопросы. Она рассказывала про свой опыт. Мне этот опыт очень ценный, я надеюсь, что он поможет и будет также ценен и для вас. Поэтому по возможности досмотрите видео до конца, потому что она разные элементы, разные детали, важные, важные для вот этой ситуации, когда. Есть болезненные ощущения, болезненный какой-то синдром, симптомы да, болезненные. Она раскрывает все детали, все нюансы постепенно в видео. То есть это не происходит там за одну минуту концентрированных. В этом видео я маму, лицо мамы не показывал. То есть руки показывал то есть и не показывал лицо потому что для меня как-то является не этичным да, снимать взрослого человека тем более родного человека снимать показывать на всеобщее обозрение выставлять да я надеюсь что это действительно ее слова и так далее вы ну, там, посмотрите то есть увидите что действительно там речь соответствует действиям и так далее то есть да, что это как бы не и наложенный звук да. Это моя мама Я просто не хочу ее показывать как равно как и не хотел показывать когда был уже в исламе свою супругу с которой развелся и так и сначала не буду показывать будущую супругу или жен да, как уж аллах там предопределил для меня будет одна или несколько или вообще не будет жен. Да, то есть я сначала, но ну, не не хочу снимать именно, то есть как бы показывать у меня к этому есть определенная ревность, я не хочу э, выставлять э, свою семью на обозрение, э, вот как-то так. Я просыпалась, потому что у меня опять щелканье в позвоночнике, шело угу. до самой поясницы и было бедновастенько. То есть оно щелкало прям ночью или как? -нибудь? Ночью. Я сплю, а оно щелкает само по себе. Я сплю расслабленная и ничего не делаю. Она угу. щелкает. Прям, понимаешь, как будто ну как тебе объяснить? Как вот берешь? Ну, так суставчик себя вот, знаешь, пальчик. Ну, он сама щелкал, то есть тебе легче после этого стало. Рука стала подниматься? Рука? Да. Не мгновенно. Через это наверное, месяц. через месяц. Рука стала подниматься, Шир. стала за, за спину заводиться. Раньше не заводилось? Нет. Видишь, у меня теперь руки одинаково поднимаются, а то было вот так. Ага, ух ты, ничего себе. Да, представь себе, я даже не могла, вот я плечи не могла повернуть. И вот с тех пор, как я сделала, это уже получается в ноябре 18-го года, нет, 17-го года в ноябре. У меня не было ни разу, чтобы я вообще вот так ходила, чтобы меня свело шею, а раньше у меня часто было, что я не могла ее повернуть совсем. Uh -huh. Из поясницы стало лучше. Радикулитов сильных. Сегодня нашла пояс, раньше я его часто применяла, из верблюжьей, такой специальный пояс. Uh -huh. а сегодня нашла его, вот, моль наполовину сжала, Потому что я давно не пользовала. Моль, она такая. Думаешь, поможет мне? Конечно. Я чистая. Ну, ладно, схожу, посмотрю. По крайней мере, посмотрю. Они там диагностику сначала делают? би, -би, -би. Они... Мы там сделали диагностику. Еще сказали, надо делать. Конечно. А вот тут тетя сказали, не надо делать. Да, да, да. Этот... Он сказал, а вам не надо, у вас все на месте. Ага. Ну ты знаешь почему? Не знаю ну, Когда она родилась, у бабушки были трудные роды. Ага. Ребенка всего голову измяли. Ага. Она стала в неправильной форме. Уши вообще и так вывернулись. Ага. И бабушка, моя бабушка, не баба Женя, а бабушка моя, папина мама, она умела править, как бабки правят. И она ее носила в баню каждый день. И вот сразу из роддома принесли. И она ей поправляла головку. Ушки ей выправила. У тети Вали сейчас ушки у меня вот торчат, у меня вообще не торчат. сделаю сделала ее красивее, чем нас. И у нее, она, видимо, атланта поставила на место. Да. Понимаешь? Угу. Благодаря вот тому, что она ей выправила всю головочку и все на место поставила. А -а -а. И у тети Вали все в порядке. Она не знает, что такое стихонроз. Вообще не знала никогда, что такое стихонроз. То есть остеохондроз, то, возможно, и не бывает. Это просто из-за того, что кривые шеи, да? Нет, он потом дает о себе знать. Вот из-за того, что кривая шея, начинает там отложение неправильных солей, спазмирование мышц, все прочее. Понятно. Ну ладно. И... Сходим. Ты говоришь про щелкал прям. Ой, так щелкал, так щелкал. Щелкал, щелкал. С треском, громко. Я удивлялась ночью просыпаюсь. Что такое? Звук такой. То есть... Чувствую это у меня в спине. Мам, это не шарлатанство? Да нет. Какое же это шарлатанство, если я на себе все испытала? Понятно. Помогает, короче. Да, помогает. А -а -а. Так, самое интересное. Ну ладно, допустим, ведь он должен... На позвоночник, понятно, но он еще и на внутренние органы действует, потому что все встает на место. У внутренние. тебя тоже получше стало. Ну, я так уж прям сказать, чтобы... Ну, то есть не с это органами нет. это сложнее зафиксировать, да. правильно? То есть с позвоночником там понятно, да, да, на месте да, не да, на месте, да. как ты себя чувствуешь, а органы ну работают и работают. Да. И, -ля. Ну они у меня видают, не через плохо только работали. Машалла, машала. Ладно, что, пойдем? Это нет, почему не говорила? Почему? Что мне это поможет вот это вот шею вправить? Да мы тебе об этом говорили много раз. Угу. Ты просто говорил, что ты не веришь. Это... Шарлатанство. Да. Может, из-за денег, из-за большого количества цены, я не верил в это. Не знаю. Наверное, из-за цены не верю. В пять момент я записываю. Почему? Ну, потому что это так надо. Можно? не ну, хочешь тут записывать. А, да. Спасибо. Что еще тебе сказать? Я а не знаю. Короче, рекомендуешь. Аня, когда сделала, ага. она вот совершенно разные ощущения. Она не чувствовала никаких перещелкиваний нигде. у нее вот первую неделю, где я просто летала. У меня такая легкость в теле была. У нее другие ощущения были, чем у меня, ну, потому что возраст другой. Может mm -hmm. быть. Потом вот. она сходила на проверку. Все-таки кое-как ее заставили. Первый раз она не пошла, потом они приехали на, ну, как бы еще в следующий раз. Все-таки я ее так и сяку говорила, что она надо же сходить. Там нужно обязательно проверку проходить через, ну, где-то месяца два. Mm -hmm. Полтора-два месяца на проверку пройти. Вот, она все-таки сходила. Хотя ей сказали, что мне все нормально, но еще все-таки раз сделали либо в угу. Вот интересно, у меня как будет? Я буду летать, где у меня щелкать будет все, значит, и больно будет? Наверное, больно будет. Скорее всего. Старый, потому что уже. Потому что проблемы у тебя есть. У нее Ос особых проблем нет. У Сынок, не... у тебя проблемы! А, ну ты знаешь, вообще-то. У тебя проблемы? Она жаловалась, что шея у нее болела. После этого. До этого. До этого. А. Вот. То есть у нее жалобы тоже были. Не сказать, что молодая так ничего не было. Были были жалобы. Что ее сводила. В Швейцарии, наверное. да, придумали это. Я не знаю, как прибор называется. Почему? Документы-то у них смотрел. Они же показывали. Копии или как-то не увидел. А Вот тот, который, ядька, вот он везде, его реклама везде. Шмурдяев какой-то. Да? Какой нет, типа щульцы, щульца. Шмурдяев. Шмурдяев. Что-то такое. Шм, шм. Что такое. Да -да -да. Вот он вообще не учился. Эти-то, кстати, медики. Вот этот, который делает он врач. Ну, я не помню, какого он направления, но я знаю точно, что он, и он врач. У него образование медицинское. И работал он в медицине. И начал-то он с чего? Он нашел этот способ, и он стал, И он пошел учиться. Вот Чуть это. ли не в Швейцарию съездить, понимаешь? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну что, пойдем разговляться? Пойдем. <плодисмент> <плодисмент> Если у кого-то возникнет потребность задать мне какой-то вопрос, более детально узнать про... Вот эту саму методику можете написать мне, да, то есть у меня есть опыт в массаже, в мануальной терапии, в йога терапии, различных телесных практиках, которые помогают оздоровиться и там продиагностировать себя хотя бы более менее как-то альтернативных, медицинских. Можете мне написать, задать мне вопросы. Я оставлю ссылку на свое ВКонтакте, в описании, пишите ВКонтакте, что-то постараюсь посоветовать, как вам помочь или куда, куда вас направить, куда, куда обратиться. Вот. Также хочу сказать, что я хочу сам сходить на эту процедуру, которую вот мама, мама советует, и посмотреть, как это поменяет мое здоровье, как это скажется на моем здоровье. До встречи, да, до связи. Всем мир, ассаламу алейкум.